Примерно в этом месте большинство должны были отвалиться. А тем, кому интересно, желаю приятного просмотра. Всем здорово. Пока зеленые и красные, а с недавнего времени и синие воюют за наши кошельки и респект, я тем временем вместе с вами буду распаковывать самую желанную коробку с 37 Ti. Но прежде чем приступить к ее э, обзору, хотелось бы порассуждать слух о том, как я ее заполучил за вполне гуманный прайс. И это не хвастовство, как вы могли подумать. Итак, э, год назад я, как и большинство желающих приобрести 3000 серию, мягко сказать, обломался. Сначала отпугнули цены, потом дефицит, потом пришла своего рода рулетка в виде лица DNS, также устраивала сама Nvidia аттракцион невиданной щедрости в виде той же рулетки со своими Founders Edition. Но спустя время я могу сказать, что мы все были в одинаковых условиях Кому-то везло меньше, кому-то больше Но кто очень хотел, тот приобретал видюхи за приемлемый для себя ценник Я же не сразу отрывал от себя свои кровные на данное приобретение А делал это постепенно, начиная с 1070, которая была поставлена в данную сборку еще год назад 1070 за 13500, сейчас она стоит 35 тысяч. Кто бы, блять, мог подумать но я ее продал, взял 3060 с DNS -а, вот в этой рулетке, в этой раздаче. Посидел я на ней недолго, потому что понял, что она полностью для Full HD, а я рассчитывал менять монитор на 2К. Как только я принял это решение, выставил ее на продаже. И у меня за день просто какой-то майнер ее забрал, потому что она была без LHR. И в этот момент так сложились обстоятельства, что в DNS была очередная вот эта вот распродажа и подвезли 37 Ti, что на удивление было дешевле, чем 3070. Ну и мне повезло приобрести данную видюху за 76 тысяч. Да, возможно ценник не из дешевых, но в нынешних реалиях, наверное, это более-менее адекватно, с учетом того, что я оторвал от себе эти деньги не сразу, а постепенно пришел вот к этой коробке. Чуть не забыл. Сегодня у нас в мини-обзоре участвует новый блок питания. Естественно, под данную видюху нужен блок питания минимум 700 ватт, поэтому взял новый блок питания Deepcool на 750 ватт. Если кому-то будет интересно, можно записать коротенький видос про этот блок. И вертикальное крепление, которое я ждал, заказывал с Алика. Да, и да что я распаковал. Короче, вертикальное крепление для установки видеокарты. Все, погнали. Компания Полит выпустила, пожалуй, самую эффектную видеокарту 30 серии с не менее эффектным названием GameRock. Фронтальная сторона выполнена в виде россыпи кристаллов с RGB-шной подсветкой, как я люблю. А на тыльной стороне расположились фирменные лого и резные узоры, расположенные в продуваемой части радиатора. Видюха крупная, в маленьком корпусе ей будет тесно. Ее толщина составляет 60 мм, а длина 304 мм. В комплекте поставляется фирменный календарик на текущий год, кабель для синхронизации подсветки и переходной кабель питания. И кстати, два 8-пиновых разъема питания располагаются почти в середине, из чего бы это Nvidia их переносить, ведь всегда разъемы питания располагались с края Видюхи. Но вот если снять с нее сэндвич из массивных радиаторов, то станет все ясно. Ладно, это мои мелкие придирки. В отличие от 37, тут поменяли тип памяти на более производительную DDR6X, но оставили те же 8 гигабайт. Что касаемо графического процессора, то он тот же, 104-400, но увеличили количество CUDA, RT и тензорных ядер. Также увеличилась и частота. От всего этого выросло значение TDP, и видюха стала прожорливее на 100 рекомендуемых ватт. Оптимальным решением под текущую систему был выбран Deepcool на 750 Вт. Основные критерии, которые я для себя выделил при выборе это сертификат 80 плюс gold баланс соотношения цена-качество характеристики и сейчас пауза товарищи. 10 лет гарантии <computer> и обошелся он мне в 5700 рублей с ДНС. Красота требует жертв и мне пришлось заказать вертикальное крепление салика. Шейф достаточно жесткий, сильно его не изогнешь. В ходе установки была выявлена небольшая проблемка, которая решилась бокорезом. Пришлось вырезать две перегородки заглушек задней стенке. Привет, подписчика. После небольших ковыряний красота запустилась. Первым делом я запустил фурмарк, чтобы проверить максимальную температуру карты. В пике была 71 градус в закрытом корпусе. При снятии бокового стекла температура снижалась до 62-63, и эти места можно увидеть на графике. Полит хорошо модернизировала систему охлаждения, добавив трубки с двойным изгибом в ее образную форму для эффективного рассеивания тепла. Тем самым им удалось снизить температуру в среднем на 5 градусов. Я считаю, что система охлаждения данной модели можно считать отличной. Ну и не лишенные своих недостатков. Но это больше не к самой системе охлаждения, а к браку на производстве во время сборок. Хватит лить воду и пора к тестам. Решил начать с новинки Forza Horizon 5, настройки на максимум, графика прекрасная. Ну и видюха села. особенно это заметно в гонках, где много машин. А вот в открытом мире... Уже средних 65 кадров. В основном я решил тестить ААА игры, а сетевые с 300 фпс мне неинтересно смотреть. Хочется отъебать видюху по полной. Ассасин Вальгала. Самые высокие настройки и в заместных сценах тоже 65 фпс. В спокойном мире 70+. Я была глупа, безрассудна, упрямая и слепа. А еще я пахну кровью и дерьмом. Doom и абсолютно кошмарные настройки, но без DLSS, так как в моей версии их нет. Но это не помешало насладиться плавностью замесов 107 кадров. Представляю, какой кайф рубать нее на каком-нибудь G7 или Киберпанки, как обычные эксперименты. Сначала я выставил графу на максимум без лучей. Ну и не сказать бы, что я был впечатлен. Счетчик кадров колеблется от минимальных 48 до 85. Ну и решил проверить, что изменится, подрубив лучи на средние. Ну вот, хуево. 40 кадров, блин. <laughs> Унижение видео. Хотя нет. Унижение еще будут впереди. Дальше я решил себя подбодрить и думаю. Ну раз оригинальная ICT могла выдавить 300 плюс VPS, то тут точно намного меньше не будет. Ага, хер. Яркий пример кривой оптимизации при такой мультяшной графе всего-то 100-110 кадров. Движемся дальше, RDR 2, самый лютый нагибатор видюх на диком западе, без экспериментов, ультра настройки и DLSS в балансе. Игра выдала 63 кадра, весьма неплохо. От жуткой деревни в резиденте я был под впечатлением. Руки до нее не доходили, да и планы на нее кое-какие были. Средние 110 кадров, и я бы ее постримил. В Watchdog Legion высокие настройки, RTX на высоком, а вот DLSS заблочен. Хз, почему? Я не знаю, что с этой игрой не так, но я даже не хочу озвучивать эти цифры. Смотрите сами. Warzone. Высокие настройки с трассировкой лучей и DLSS в балансе. Конечно, не 120 киберспортивных FPS, но играть вполне комфортно и никаких сытыков. Мы-то знаем, как Warzone нагибает железо. При максимальных настройках видюх выжимает около 70 кадров. Подводя итог по данному приобретению хочу сказать что я доволен, хоть и ожидал от нее немного большего. Ну и грузанул я ее тоже не слабо. Сильно расщеплять ее особенности не хотел и проверять что там с вторыми прокладками тоже мне не хотелось. Не в том статусе я чтобы заниматься этим. Но очень надеюсь что ее хватит на 2к и для себя я закрыл вопрос с видюхой года на два хотя бы. С момента сборки компа уже прошел год и ситуация на рынке по моему только хуже. Я думаю, что лучше станет еще не скоро. Но не будем унывать, ведь не всем нужны подобные видюхи. А бюджетные сборки все еще реально собрать. Не теряйтесь и хорошего настроения.